Gang Zavrivi Adra was yielded as we parlamed come on to the commander of Professor Polizia topped on us Люди, которые не могут пройти через фильтр эмдакти, не могут пройти в нашу капитализированную мантию. Люди, которые на основе кундшельсса эмдактируют, почему они и я в Ганда-Жеру воспоминаю, антунашенце и антраквилле. Не в Ганда-Жеру. Не в violentarem жеру а в Гилли. Но в Ганда-Жеру и тебя вдохновил Мокасель. И тебя вдохновил Сакунашенце. Всем пока Сейчас, смотря от чего. В доме пароход, в доме. А вот проблемы, проблемы барьеров вдоль берега, ну не солдаты, и арсень Una en caso, no altro che 3 capa di 3 di fermo delle fenze pacifiche что здесь что сейчас сказали на испанском было но суть в том что уже 9 часов и э, референдум в каталонии начинается сейчас нахожусь в небольшом поселении пальс здесь проживает около тысяч человек на участок они пришли задолго до открытия и начала я был здесь 8 часов, то есть час назад, и здесь уже все то же самое количество людей, оно уже здесь было. Люди собирались с 6 утра, кто-то с 5. Дело в том, что полиция центра Мадрида и ближайших провинций, они, скажем так, была информация, что они будут приходить на участки, отбирать бюллетени, отбирать урны не было пришла только местная полиция но она лояльна жителям и соответственно она отказалась препятствовать местным жителям проявить ну голосовать я сейчас попытаюсь зайти внутрь и посмотреть что ну как голосуют люди как проходит сам референдум Значит, здесь очень много столов. Я не знаю, улица отцеплена. Я вам чуть позже покажу некие такие баррикады из столов, из стульев, из людей сделан. мимо пролета несколько раз вертолет. Я не знаю, чей это вертолет, кто это был, но немало едины и вот. Пришли выразить uh, свой uh, ну, дать свой голос за независимость Каталонии. Excuse me. Can I go and make some video? Thank you. <laughs> yeah. No filmo. ¿A las castellano? No, tres personas. Puedes filmar, pero las, pero las caras de la gente eh, no las filmas. ¿Son de? Ajá. ¿Ni Okay, Excuse me. No problem. Thank you. Excuse me. It's <laughs> already, he's already he's the already moment started. Yeah. Thank you. Thank you. The uh, media It's media from Russia. From Russia? Yes, we are observing everything. Okay. okay. Uh, Make a film? Uh, it's uh, transition. So uh, this is what we are. Uh, yeah, this yeah. is not possible. Outside, yeah. but inside. Uh, For Okay. Okay. Uh, друзья, говорят, что uh, из-за безопасности людей, которые uh, организуют uh, референдум и которые находят uh, uh, ну, список. Uh, Друзья, значит, не переживаются людей, которые на столах, которые работают со списками, которые работают, бю выдает бюллетени для. Их безопасность. Попросили, чтобы не снимать а, полицейских, но ну, тоже, опять же, для их а, безопасности, чтобы у них не было проблем. А, а я чуть позже все-таки внутрь, смотрю а, что они там, ну что делают, потому что, ну, же, кто был на испанских выборах, кто был на испанском референдуме, на каталонском референдуме, поэтому... А, посмотреть, что там внутри. Это я вам пока показываю людей снаружи, которые пришли сегодня выразить свою, ну, таким образом выразить, я не знаю, свое, свое отношение к независимости, проголосовать за референдум, очень много людей, я даже не знаю, ну, где три сотни здесь даже шутят что больше собирается людей чем на марсовом поле ну может быть и так вот смотрите как выглядит а, улица подъезд к а, участку с одной стороны есть а, баррикады такие ограждения на улице и с другой есть на улице выставлены столы, не знаю, наверное, будут отмечать или кушать, без понятия. Но вот утром, когда я пришел в 8 часов, на всех стульях сидели люди, особенно которые перекрывают, а, участ, а, которые перекрывают улицу, подъезд к нему. А, вот оно здание, где проходят выборы. Это общественный центр, а, дом пенсионера называется. Здесь каждый день там собираются люди, играют в настольные игры. Я здесь был, по-моему, пару дней назад. Реально там были пенсионеры, играли в домино и в карты. Ну вот утром вот здесь все было занято, вот эти все стулья. Первоначально собирались проводить референдум в школе. Но э, потом изменили решение, и его проводят э, в доме пенсионера. Все были в курсе. Сначала мне не говорили, э, я пытался выяснить. Э, но в конце концов, э, уже э, потом уже ближе, по-моему, к пятнице сказали, да, будет здесь. Да, они будут готовиться, вчера был в Жироне, сегодня тоже потихоньку буду добираться к Жироне, Жирона это столица вот провинции здесь, столица провинции Жирона, там по-моему чуть больше 100 тысяч человек, но э, на участках вчера вечером где-то к 9, к 8, к 9 было тоже очень много людей и они сторожили. Друзья, я сейчас э, выключаюсь, чуть позже я зайду, на, зайду в участок и напишу в комментариях под э, трансляцией, что там происходит, все ли нормально, все ли хорошо. Но вот раз сказали, что не надо снимать внутри, я уважаю их мнение, не буду э, вперед идти тараном. Чуть позже будут еще включения с других поселков, с других городов-сел. И вечером после 8 часов люди будут собираться в Жероне, в центре города, и будут отмечать независимость, будут отмечать состоявшийся референдум. Я тоже поеду туда и смогу отснять, что там происходит. Так что оставайтесь на связи, следите за группами наблюдателей Петербурга ВКонтакте, в Фейсбуке. Я буду чередовать трансляции, чтобы не нагружать слишком эфир. Поэтому, друзья, до новых включений. Всем пока. Это Красимерис Жероны. Сейчас проходит референдум в Каталонии.